Бля, ебать, тут управление и мечты, ребят. Это просто, блядь, идеал. Сейчас хуярю, нахуй! Так, главное, тащить. Слушай, ну тут э, играешь, берёшь, трат... я знаю, как играть, иди в пизду, блядь. Да, нам надо поехать, ребят. Блядь, здесь управление пиздецкое, ребят, неудобное. Так. Федорас сыт. Он меня выебал. Блядь, это ты охуел. В эту игру, блядь, играть и читать чат, это будет просто заебись, мне кажется, да. Тихо, блядь. Иди, Блять! А! ха ха ха ха Изи, блять! Изи, Это было не изи! Блять! Сейчас Сейчас будет изи! Ай! Блять, до какого хера?! Сейчас. Блять, Ай, а ха ха Ай, блять! блять! А! Что-то очень сложно, пацаны. Что-то очень сложно. Пока вот типа, райба остался, но режим сна Надо начать стримать. Бауди, как ты так со мной поступаешь, дружище? Зачем тебе этот сон, если есть стримы? Да, блядь! Сука! Сука, сука, сука, сука! сука! Алкоголь-то злон. В смысле? Что такое говоришь? Ну так-то да, конечно. но ты что такое говоришь? Да я же выбыл! Приманиваем сюда, иди сюда. Твоя мамка любит анусы! Твоя мамка очень любит анусы. Она их лежит! Бля, как? Как? Как? Извините, пожалуйста. Давай, иди сюда! Блять! Извините, но я музыкант, что хочешь? Я не пил, и у меня вся крыша поет Я-то на наркоман устану. Так, кулаки гнева хочу. Блядь, кулаки гнева, сука, блядь. Кулаки гнева, нахуй! Кулаки гнева, сука! Ебать, я не хочу сюда вообще! Слушай, мне кажется, здесь вообще никакого смысла нету юзать огнестрел, потому что, ну, они все сбегутся и будут меня палить, понимаете? Я отъеду вообще на изи. Так, ну чё? у нас остался один, братан? Один, правильно? И он причем... Блять! Сука! <связь> пережить две пули. у ты, сука, имбуха, ⁇ пта. А! Я и должен был пережить две пули, как ухуй! <связь> Зера, пришел ради Хотлайн Майами. Зера, здравствуйте. А Зера, почему только ради Хотлайн Майами? А как же мой сексуальный голос? Вам что не нравится мой сексуальный голос? Ты посмотри, как он звучит, посмотри. Магра, Васла. Нет, Зера, не канает? Нет? Ничего там не шевелится Нигде. А, ну нет, ну я же такой молодец был. Ну. Сука, Зера, здесь есть боссы. Зачем мне боссы в такой игре? Здесь уровни уже как боссы. Какие боссы? Не надо боссов, пожалуйста, блядь, что за пиздец? На бочке вообще пизда будет. Да ебаный кому он? Прикольно будет, если босса будет телка, которая пришла на свиданку. Блин, это было бы классно. Это было бы классно. Добавили бы немножко какой-нибудь футуристического, ну не футуристического, ладно. Какой-нибудь трешового дерьма, типа его вагина будет э, поедать у меня. Ах ты! СРАНЫЙ безсмертный пидорас! А! Так, у меня есть идея. Называется самоубийство жесткое еще. Поначалу слово неплохо, на самом деле. Поначалу очень даже неплохо. Нужен счетчик слова изи. Не, ну часто реально изи зацени. Ну просто аза. Просто аза! Так, тут что осталось? Я думаю о пиве, которое я сейчас не могу пить. Я думаю о пиве в пятках. Я люблю пятки, мне нравятся пятки. Я люблю мять, пятки. Обожаю их мять их. Ну и целую, блядь, нахуй. Что это за медитация ебанутый? Никто так не медитирует, Артем, больной? Блядский ты пидораса! Ах ты пидор, пидор! Ах ты пидор, пидор, пидор! Пидор, пидор! Пидор! Собака! Собака, пидор! Ты че ползаешь, что пидор? Все? Закончились, бля, пидоры. Делай громче, не слышно чего-то, в смысле не слышно? Как не слышно? Громче, да, да что громче-то? В чем прикол, ребят? Зачем громче? Громче сделай. Слышно, все не надо. Да что слышно, что не слышно? Я, что вам слышно? Я не могу понять. Зебись все слышно, плохо слышно. Вы что, наркоманы там все? А? Сколько наркотиков принимаете в день? Давайте признавайтесь. Тут Роскомнадзор у нас сидит, за вами смотрит. Это развод на минус уши. Да, я понял, я понял. Блядская собака, блядь! Бля, вот это как Проходите, это да я хер его знает. А, дверью. А! Блядский ты дебил! Надо, ну, знаете, что мне снимать, лекцию? Я буду снимать, короче, реакции на антигрифер шоу, бля, сейчас охуенно будет. Ты похож на Шимора. Знаю, братан, знаю. Я есть Шимора. Я его младший брат. Или старший. Или батя. Мне что с ним драться надо? Вы что, прикалываетесь? Еба! Куда? Подписчик, ты что делаешь? Подписчик, что ты творишь? Иди нахуй. Ах ты, пидор. Давай, еще раз. Ну, блядь. Ну, давай, ну. Изи, Изи, MLG, блин. Эй, ты что, живой? Почему ты живой? Почему ты живой? Почему ты живой, братан? Почему ты живой? Я не могу, я все. Да возьми ты эту хуйню. Блядь. Тихо, тихо, тихо. Я даже не буду реагировать на это. Я первый раз с этого босса проходил, полчаса а тут затянется на день, может. Да хорош! Возьми ту. Ты... Блять. Блять! <ması> на это 5 тысяч купи себе огнетушитель. Блять, <с dripping> надо купить себе огромный холодильник и на нем стримить просто сидеть. Тихо-тихо-тихо. Давай, давай. На, на, на. На. Если шмалять будет, набегут? Или не набегут? Если шмолять буду. А! Блядский стекла, сука! Подписчик, ты что делаешь, блядь? Блядь, это пиздец, куда? Куда 10 косарей-то? Ну что это за дичь? Супер. Бля, ну я в ваху сижу. Как я играть буду с такими донатами, я играть же не смогу. У меня план такой. Ну, вот такой. Охуительный план, да? Так, а, они по своей херне ходят, все нормально, все. Аза. <свят> <свят> это был Аза, да, слушайте Главу запердолил Курва матч запердолили, в это Курва голова же Массакра, не? Извините, я немножко польского Этот стрим на самом деле Просто у меня, наверное, будет память всю жизнь на пиздец какой-то вообще 23 человека сидит, смотрит, как какую-то херню занимается. Так не забывайте группу ВКонтакте. всегда подписывайтесь обязательно и к нам залетайте в дискорд, если хотите пообщаться в офлайне. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жесткий респект и йоу.